Из Иракского Масула поступают все новые сообщения о жертвах среди мирного населения. Правительственные войска при поддержке сил международной коалиции ведут ожесточенную борьбу против террористической группировки Исламское государство. К сожалению, слишком часто в числе погибших оказываются дети. На этих кадрах врачи борются за жизнь маленькой девочки по имени Хавра. Ей всего пять лет. По словам ее отца, их дом пострадал в результате авиаудара. Из-за продолжающихся боевых действий семья три дня не могла добраться до больницы. Хавра того же возраста что и Амран Дакниш, чья душераздирающая фотография, стала символом сирийского конфликта. Однако история иракской девочки пока не удостоилась такого же подробного освещения со стороны СМИ, что могло бы привлечь внимание к тяжелой гуманитарной ситуации в Масуле. Западные СМИ с полным пониманием относятся к проводимым в Ираке военным операциям с их так называемыми сопутствующими потерями, но они не демонстрируют совершенно никакого осознания задач, стоящих перед сирийскими и российскими силами. В весьма схожих обстоятельствах Валепа. Вся разница в том, что Сирию и Россию принято называть плохими, а в Масуле Запад и иракские правительственные войска – это хорошие. Все очень просто. При этом нужно отметить, что гражданское население в Масуле страдает сильнее, чем в свое время в Алеппо. Там ситуация, безусловно, была очень тяжелая, но в Масуле количество потерь на несколько порядков выше. Военная операции длится дольше, а кадры, которые мы видим, вызывают еще больший ужас. Конечно же, в этом случае мы имеем дело с двойным иными стандартами со стороны западных журналистов. Жертв среди мирного населения при освобождении Масула, увы, не избежать. Но нельзя при этом действовать лицемерно и подходить с другими критериями к оценке ситуации в Сирии. Люди изо всех сил изображали тревогу и сочувствие, заявляли, что в АЛЕПО действовать можно как-то иначе, что есть способы лучше или что территорию нужно просто оставить под контролем джихадистов. Но во всем необходима последовательность, а не лицемерие. К сожалению, сейчас мы наблюдаем обратно. Yeah. Официальные лица Германии предоставили коалиции под руководством США разведданные. Вашингтон руководствовался ими при нанесении ударов, в результате которых, предположительно, погибли десятки мирных жителей недалеко от сирийского города Ракка. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, силы коалиции нанесли удар по зданию школы, которая служила приютом для семей, оставшихся без крыши над головой. В результате погибли более 30 мирных жителей. Подтвердить достоверность этих обвинений мы не можем. Вскоре Пентагон заявил, что коалиция... Полиция действительно наносила авиаудары в этом районе. Однако, цитата, Вопреки утверждениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, никаких свидетельств того, что в результате в районе Ракки пострадали мирные жители, нет. В последнее время официальные лица США также опровергали ряд других сообщений центра. Так, ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по мечети в районе Алеппо. При этом большинство погибших были гражданскими лицами. Пентагон в ответ сообщил, что. Удар был нанесен не по самой мечети, а по находящемуся рядом с ней зданию, в котором проходила встреча боевиков Аль-Каиды. До недавнего времени Вашингтон проявлял намного больше доверия к информации этого центра, в частности, когда данные касались действий сирийских и российских военных. Это учреждение с хорошей репутацией. Всемирная организация здравоохранения, врачи без границ, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. У нас есть данные из отчетов Amnesty International, Air Wars, Центра защиты гражданских лиц в условиях конфликтов, а также Сирий Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Мы поддерживаем связь с некоторыми из этих организаций и стремимся с ними сотрудничать. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека часто называют мониторинговой группой. Однако его работу поддерживает всего один человек — Рами Абдурахман, который проживает в британском городе Ковентри. По его словам, к нему поступает информация из различных источников, находящихся в Сирии. В прошлом, учитывая, что различные группировки на Ближнем Востоке преследуют свои интересы, методы господина Абдурахмана не раз подвергались сомнению. Тем не менее, официальные лица и СМИ на Западе считали Центр надежным источником информации об авиаударах российской и сирийской авиации на территории Сирии. Теперь же, когда мониторинговая группа публикует сведения о действиях коалиции под руководством США, чиновники зачастую подвергают эти материалы сомнению. В адрес Германии прозвучали обвинения в причастности к авиаудару, в результате которого предположительно погибли мирные жители. В ответ представитель немецкого МИД заявил, что источники сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Вероятно, преследуют собственные интересы, а значит, эту информацию нельзя считать объективной. Давайте сравним две антитеррористические операции. Одна при участии США ведется сейчас в иракском Масуле, а другая была проведена силами Асада при поддержке России в сирийском Алеппо. Что по этому поводу думают прохожие на улицах Нью-Йорка? Какие у вас ассоциации при слове Алеппо? Опасное место. Зверство, Страдания людей. Там сейчас происходят страшные вещи. Нам бы хотелось узнать ваше мнение о видеоролике, снятом в Масуле. Эти люди описывают ситуацию в городе. В результате авиаударов в этом районе пострадало более сотни домов. За этим домом укрывались боевики исламского государства. Они пытались сбежать, но по дому нанесли удар с воздуха. Мой брат по-прежнему под руинами. Там повсюду гильзы от снаряда. Под завалами все еще находятся около 25 человек. Мы не смогли их вытащить. Это очень жестокий конфликт. Я не знаю, можно ли верить тому, что говорят в Новом. СМИ предвзяты, так что я не удивлен. То есть вас не смущает предвзятость СМИ? Конечно, они любят все время нападать на Россию. Сейчас это главная новостная страшилка. Я понятия не имел, что там происходит. Думаете, в этом виноваты СМИ? Да уж, когда надо растолковать людям, кто хороший, а кто плохой, тут западные СМИ справляются на отлично. Но вот с освещением фактов дела у них обстоят куда хуже.